эти По побеги из тюрьмы мы вас пристегиваем наручниками к трубе вам нужно будет разгадывать головоломки задачки и преодолевать препятствия то есть это не квест но достаточно интересно сейчас я вам дам билетики просто с этими билетиками вы проходите и показываете вас пропускают народу короче там присот я не знаю это небольшая предыстория нас пригласила компания бикрейд к себе сказали сейчас надеть перчатки потому что мы пойдем зеркально и дальше нам расскажут подольше я, я не понимаю, типа, ты как? я тоже не понимаю, где Время не ограничено. То есть мы сюда заходим, а. Выйти а нужно. А, а, а Первое, куда мы пошли, это зеркальный лабиринт. Здесь очень криповые. Я вообще не понимаю, куда идти. Здесь дети ходят. Нам выдали и такие и перчатки для того, чтобы не пачкать всего. Да. Здесь да. прокупки. Здесь, чтобы не пачкать стекла. Рука впереди, тут по-другому не а, как. Так, здесь стоям бы. Это а вот очень. Слушай, тоже пусто. здесь тоже пусто. Леш. А. Короче, при входе сюда у вас ломается полностью мозг. И вы не понимаете, не ориентируетесь в пространстве вообще. Потому что смотришь вперед. Я не вижу, я вижу, ну, кр крыша едет. Всё, окей, здесь нет, здесь мы, сюда ты... навел. мы хотели сюда сходить изначально очень давно, потому что это очень интересное мероприятие в принципе проходящее в Нижнем Новгороде. Так получилось, что нам написали, э кто нам написал? Короче, администрация. Написала администрация данного заведения Заведение. и пригласила нас в гости, чтобы мы это поснимали и показали вам. Классно если вы хотите провести очень классное время, по-любому вам нужно сюда сходить, потому что это незабываемые впечатления. Это не сравнится ни с одной киношкой и просто это очень круто. Стопись! Стопись! Стопись! Вот здесь еще проход есть Я вижу. А нет, здесь тупик. Я это... Это... Нет, здесь, здесь очень ничего. Здесь, а? здесь, здесь такую комнату, нужно ну вот. Вот, вот. вот уголок отсвечивает. Видно хорошо. тоже вот. Здесь Ну да. Спустя 10 минут мы здесь, мы ходим-ходим, мы вообще не понимаем. Где-то он там он свет горит спереди. Смотри, видишь? Да, я знаю, что это Но это, мне кажется, обматочка какая-то. Я вон вижу людей, меня вот это раздражает. <свы> выход. Это, наверное, выход. Нет, там уже тупеньки. делает. <свы> А да. Мозги, а там, мозги кипят, конечно а. Вообще это момент, да? Просьба на подоконник это три мы пишем свои эмоции, либо наоборот, И разбиваем армиши. Бутылочки лучше не за горлышко, чтобы... Uh, резьба достаточно плотная, возможно, не разобьется. А вот так вот, кладкой стороны, чтобы точно разбилась. Если что-то не разобьется, вам нельзя перелазить за красную оборотку. Мы вам достанем ваш предмет. Mm -hmm. После того, как вы напишете, нарисуйте, надевайте, пожалуйста, масочки, чтобы защитить свое лицо. И на подоконниках стенах рисовать нельзя. Ну, отдыхайте. Спасибо. Давай, ты да. <смех> Я просто никогда этого не делал. Жена Нет, может быть знаю, она <смех> не моет. Ты гадалась, что? Ноги. Су. Ду. Здесь, в общем, оборудована такая комнатка с мишенью. Верю-не верю. верю. Какие-то нарисованы, боюсь, темноты. Хочу а это на это море. Слово, да? И выдаются некие предметы, которые бьются. И ты должен написать на них свои пожелания, либо негативные, либо хорошие и кинуть вот в эту мишень. Давай, пожелаем тебе. Пожелаем тебе удачи. Давай, давай, давай. Как Это было громко. Одна, кстати, не разбилась. Знаешь, какая не разбилась? Жена не моет посуду. Следующий у нас это лабиринт страха. Здесь нам сказали, а, нельзя снимать, но нам потом предоставят исходники видео. Там стоят камеры ночного видения. И нам потом уже скинут. И мы вам это все покажем. Спускаемся круглый подвал. Сашка переживает. <связать> Нормально? <связать> Отлично! Но, но, <связать> так, по правилам, как я говорила, вход в виде фонариками пользоваться нельзя. <связать> Это вот ваша задача найти выход. <связать> внутри есть двери, пробуйте, открывайте, тупиков внутри нету. И нужно будет местами даже пролазить. Наши экспонаты не бейте, не ломайте и сами долго на месте не стойте. Потому что у нас программа считывает движение. Если вы остановитесь, все выключается. Ага. Руки, ноги, голову тоже никуда не засовывайте. Не деритесь, никого не бейте. Сейчас начнутся музыка, звуки. Только после этого заходите. Помните, что снимать там нельзя. Это будет нарушение. Все выключается. Идите тогда звук. Сейчас уже заходить, да, можно? Нет. А, звук? Руки немного... Иди, ты пойдешь... Иди, так, стоять. Ой, ой! Откуда идти дальше? сюда. Я боюсь. Я слышу, я не я боюсь. Я Так это что такое? Это надо обойти. Я понял? Я слышу. Есть, Леся. Держи, держи, держи. Он, <laughs> <laughs> никогда не слышал, чтобы Сашка так кричал. Нет, ну мы, конечно, заступили. Надо было идти туда, где, где, где с, с этим. Леш. Руки трясутся. Эти впечатления никогда не забудутся. Это неповторимо и не сравнится ни с одной, ни с одним фильмом ужасов. Это был... Ух. Сашка, мандраж до сих пор. Я пытаюсь успокоиться. Я пытаюсь... Из этого прекрасного заведения, где там бьют посуду, лабиринт страха, зеркальный лабиринт. Только что прошли все эти испытания. Сейчас пойдем во вторую часть. Очень круто, очень страшный. Я не знаю, прям типа. Меня вышло, я колотила. Леша говорит, я так в жизни орала в первый раз. Иду. Не дойду. Вы нас туда хотите, Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте Да. в эти перчатки. Пятный? Здравствуйте. Одну минуту, я вам туда а а вот, Или да. это другое что-то? Врачи, где-то он Мини, да, не не собираю, собираю, чтобы да. не Вам предстоит отыскать выход, перчатки да, вынестимаем, как сад да. перчатки. голову. Пройдемте со мной, 3-4. Спасибо большое. Начинается наше следующее приключение. У нас задели в зеркальный лабиринт. Мы перед этим это были. Есть? Это не зеркальный лабиринт. Это, это стеклянный лабиринт. Перед этим мы были в зеркальном лабиринте. И здесь Здесь такое впечатление, как будто бесконечное какое-то пространство. И ты тоже теряешься вот в этом во всем. -мо, ну, ты далеко не уходи. Ты как бы близко, но как бы и далеко. Тут очень много развилось, меня не смущает. Вот типа, то есть я игре понимаю, что можно идти туда, можно идти сюда. Ты прям так уверенно идешь, я смотрю. Сейчас, мне кажется, кто-то влетит. Я просто вижу, что, если я вижу уже стекло, а в зеркальном молоку уже. Здесь-то прям. Я по потолку ориентируюсь, я же вижу, куда воздух идет. Кстати, какой-то был фильм «Оно», по-моему, да? Нет. В зеркальном, в стеклянном лабиринте. Нет. Да. Я пришел помочь. Хватит ходить за мной. Я должен вывести тебя отсюда. в этом моменте мне перестал записываться звук на камере работники девчонки которые управляли этой комнатой нам предложили включить самый просто самый жесткий режим и мы естественно согласились и плюс к этому мы зашли с разных входов и выходов и мы должны были найти друг друга я примерно минут 10-15 блуждал в этом лабиринте не понимал куда идти возвращался назад раза два по моему сашка все прошло с первого раза. Я, конечно, налажал чуть-чуть, но ничего страшного. Я понял, думаю, кто с камерой идет всю один. Глаза прям вообще пигивают, просто. Вот сюда проход? И это, это пик. Да. И. Вот проход на магнитике. есть еще вот такой вот фиолетовый и синий. Мне синий больше да, всех синий. нравится. О, да. ну, это все на ваш взгляд, поэтому я сделала один пример, чтобы да. можно сделать синий пень. Давайте. Если что, такого магнит формата будет стоить 500 рублей, если брать поменьше, он будет 300. Да. Давайте маленький. Маленький такой. Да? Еще раз я вам напишу что пока с ней нужно оплатить девушки на кассе. Я вам пока и его буду делать и с чеком приходится ко мне, что оплатили. Давайте посмотрим. Чесать. Синюю куда сделали, как хотели. Да, да. Девушка, вооружайся. Слетом. Что тебе больше нравится. Водочеловек. Непочкой, иди, оружайся. Подфотка. Ну, давай. Очень, очень круто. Сейчас мы во Афотковича, и мы пойдем проходить испытание. Побег из тюрьмы, как я понимаю, нас пристегнули наручниками, нужно будет выбраться. Если не ошибаюсь, как раз здесь это будет происходить, потому что везде идут трубы, и нам надо будет что-то делать. Короче, и тут, как я понимаю, ограниченное время, нам успеть, есть одна попытка выбраться. Да, нам дали форму. Сфоткаю. А я мент. Там уже можно Смотрите, у вас есть наручники, они вот тут с пропилами, это чтобы пройти вот тут вот штыречка. Вот тут они у вас будут к руке пристегнуты, когда вы освободитесь от них одним концом, с другим они у вас не слетят. Если вдруг такое произошло, то вы внутри лабиринта их не оставляйте, приносите, пожалуйста, сюда. Вот видеосъемка, к сожалению, у нас там запрещена внутри лабиринта. Фонариками светить тоже нельзя. Экспонат, пожалуйста, не ломайте. Там тоже кто-то себя... приставать будет? Нет, он статично там не двигается. Пожалуйста, себя берегите котники, смотрите себе. Там темновато у нас. Все открывается с помощью и Никаких ключей искать не нужно. Давайте Здесь ручка. время ограничено. Ну, Нет, т言VES, как сами ага. догадаетесь. Почему обидно, что я первый коллег иду? там вместе все равно. Ну, Что, поехали? Потом. Только что вышли из лабиринта, ну, из побега, из тюрьмы. К сожалению, там нельзя было поснимать, но атмосферка, конечно, такая довольно прикольная. Как Прикольно. И сейчас идем в последние две части. В музей Иллюзии в Дом велика. Он прям напротив находится. В общем нас привели, нам рассказали, как здесь, что делать. Начали, решили начать со второго этажа. И сейчас здесь это вот, фото все площадки. Мы их поснимаем, погуляем и все, все обязательно видите в инстаграме и какие-нибудь конечные результаты. Вот. вот. Здесь фотопримеры вот, вот. висят на стенах. Да. Здесь, короче, есть такая комната. И, и тут как будто пол. Вот, вот, вот. А -а -а. Так. Иди сюда. А если бы здесь? Но это... Не знаю, как это на камере выглядит. Здесь такое, наверное. Да-да-да, нормально народ, В общем-то, мы спустились на первый этаж. Здесь есть еще много-много локаций, на которых можно пофоткаться. Везде представлены также примеры, что должно получиться хотя бы приблизительно. Сразу находим меточку, откуда нужно фотографировать. Наверное, вот отсюда. И типа из Леши получается вот это. прикольно. Ой. Типа ты такой... Опа. Ага. Вот это вот очень похоже на натуральное. Да прикольно, нормально. Ой, как красиво. Угу. Блин, на телефоне вообще по-другому все выглядит. да, Давай сфоткнем. Держи обладает кисть? Как-то да. так. Что? Мы идем в дом? Великая. Пойдем. Это у нас последняя локация, да, получается, на сегодня. Здехлилась. Здесь все очень-очень большое. Вот это очень, прикольно. очень классно, можно здесь сейчас наснимать тик-то, Блин, прикольно. Не влезай на стул. Нельзя, я не видел. Нельзя. Она сказала, можно слайд, я не видел вот этого. Это, не, не, не. это нельзя. Не влезай на шкаф. То есть туда можно зайти, залазить. Мне кажется, с ребенком было бы прикольно здесь. Мелкому было понравилось. Мне кажется, все тут вообще... вообще... Что у тебя из фаворитов получилось, из всех вот локаций, которые здесь есть? Какие тебе нравятся больше всего, понравились? Лабиринты и вот дом... Страха. Страха да, да. Типа прям самые-самые мощные просто. Ну вот это, кстати, тюрьма, ничего так. Ну она... она простенькая, она быстренькая. Она быстренькая, да, но... Жалко еще что, что снимать надо. Но лабиринт страха вот это самое крутое, наверное, да. Да. Нам сейчас скинут видео. Это, это вообще хорошо. Там видео хорошо нет. Ну, короче, мы сейчас туда фоткаемся и дальше включимся, да? Да. ставим большие пальцы вверх это был супер классный день Мы очень круто провели время получили просто массу незабываемых впечатлений хотелось бы выразить компании big огромное спасибо за ваше гостеприимство пишите ваши комментарии мы отвечаем на каждый из них мы будем рады видеть вас у себя на канале а еще подписывайтесь на наш инстаграм ссылочку вы найдете в описании к этому ролику до новых встреч Я захотела это сделать.